А в каком году мы ее бурили? Сейчас спросим. Здесь мы на улице бурили. Бабушка тоже уже постарела. Перевода в дом нужна. Тяжело таскать. А мы в каком, в каком году ее, в каком году бурили ее? В каком году бурили? Ой, в сделают. Так а сейчас будем бурить в одну ломку. Ну у меня знакомые, лежали в больнице в сторону, обещали. Что сделают тебе? А я трубу куплю какой-то бройлер, из бойлера, хоть сделаю тебе. Бойлер! Бойлер, бойлер, бойлер, Вот здесь. Бетон, бетон отдолбили. В одну лунку. Здесь метражи небольшие. Поэтому можно в одну лунку сделать. Нужно мешаться тут? Нет, тут Ну и слава богу. Да тут я хотел мужик обижу, он все Бабушка молится. Говорит, ты за вас, ребят, буду молиться. Вот уже как пять лет. Раньше какие фотографии были. Вот с этого колодца, который мы сейчас, Гесанек закачивал, там 6, труба 63 третья. Вода ушла, клапан пропустил. Я воды понатаскал, там он корыта. Вы с одной рукой таскали, да? А? С одной рукой таскали. А тоже. Вот, нам водичку приготовили. Мне выло. Все, хватает, ничего не надо. Ну, слава. Так, свой, давай работать. Давай, где? Копать? Растрать вот, а то мне выносить. Нет, все, мы растратим. А то мне выносить придется. Опять ее таскать. Вот тут я буду бурить вот. А -а -а. Монетка. Монетка. Монетка. Екатеринец Кочарованец. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ну что, идут дела. Да, с Божьей помощью. Ну, Живы здоровы? Да, жив-здоровый. <coughs> ну и слава богу. Ты яму делаешь, да? Ага. -а -а. Ты ее же. Тут одна она и получится, так, да? Да. Одна и получится. а что же такое? Да. Глина, глина. 49 я 47 -ый, 49 -ый. А -а -а. он 49 а Ну Он вообще-то бомжевал в последнее время в а -а. блядь. Угу. На автовокзале упал и готов. Ну, таксисты знали его все, там он там обрыт ходил. Это когда вы последнюю скважину сделали? Да когда? Наверное, год назад. 75 лет, да? А -а -а. Сколько метров? Метров, так, так, так. 14-20, да? Ну, там быстро получилось. Ничего. А, -а, -а. Вот. а трубы как так, вот Потому подумаешь? что я так сделал. Почему? Потому что одна труба была столько. Больше нельзя сделать. Чтобы... А, а, не а трубы стоп... как подомали Сами подомали трубы? Какие? Ну, железные. железные. Ну, а так тоже. Так же раскручиваем все. 76 вот. лет, да? Ну. Вон... Так, я включаю воду. Ну у тебя короткий конечно. У меня я по трое седьмиз. Трубу. Тут меньше. По, по трое седьмиз, да? Ага. Включай воду. <связь> Короче, до семидесяти пяти нам еще можно бурить, да? <связь> <связь> ну можно, можно не можно, он всегда заставляет. Понятно. И что сделали? Ну, вот что, но ну, я не знаю, конечно. Ага. На улице, когда будешь, там я делал несколько ямок, как да. обычно. Вот а в доме одну. А в доме одну. Да, мы вот так же. Все как у нас. Ну, все правильно. Что ну, вот кто ее знает. Вот. Да вот она так. еще грунт. Она бывает грунт такой, что тут плывун есть, там нет плывуна. Понимаете? Ну, это понятно. Я отступил Или потом. много плывуна, или бей. Прошел. Она вот и в колодце Мало бурили. плывуна. Тоже получилось. Ну вот скважину я не стал, он не получится, знаю А так отступил, вот сток вот пошло, все как по маслу прошел. Ну там она живет около 14 метров. на улице, на столе. А, так вы агроном? Да. Я приехал гулять. Агроном? Конечно, я же там работал. Ну что? Да, он же меня отец звал после работы, а до пенсии чуть оставалось, нет. А чё ж отказались? Да ну зачем мне надо? Тут бы это Поехали на пенсии сейчас Ну да вот. А то потом бы это Горнее не было а -а -а -а. Чёрт ты давай А вы что заканчивали? Ну, ваневский техникум ага. В 67 году В 67 году ага. вот. А потом меня кинули Николаевский, Сапкос Это замолву на просьбе Комышлина Ага, знаю, знаю. Вот, вот та, а? вот, та седьмая сторона. труба, 10,5 10 метров. 50. Водонос хороший. шуршит, труба падает. Моторка типа ему поменяли. А -а -а. И он теперь. А правда, бывает, что он сам останавливается. Бывает, и... да. Там Руле стоит тепловой. Он отключает его. Пойдем сейчас замерим, а 10-50. Да, чем муфта, ага, один. Нет, она железная железная, железная, железная, железная, муфта. А туда а что вставляешь, Она что? прям резьбу нарезаешь, ее нагреваешь и накручиваешь. Она резьбу прям нарезает по на ней. Наверху. Да, да, да, да, да. да, да. А потом взгон, да. А потом сгон, а а да. Там 7 метров у вас вода была. Да, видите... да, да, да. Роман Васильевич, иди сюда. Надо будет сейчас <пустим> приподнять труба. Ага. -а -а. а -а -а. а -а -а -а. Сейчас вот так вот поставлю. Ага. вот, она тоже пала. Смотрите, у нас других не имеем. Два метра. Два метра были у нас. Три метра были. Смотри. два у нас три были. Мы одно на одну накручивали и три метра. Ну я, видишь, метр восемь сделал. бурил. Один. Например. Ага. Со стремянкой Да вы что? А, о, так о, рассякалась. Да. Еду кто-нибудь настолько я тебе что-то гляньте, детка поехала. Обалдеть. Я бы ты в Пундрючке да? в Саффиночке. жила, да, да, да, да. Да, да, да, да, да. что там? да, да, да. Да, да, да, да, Можно это все выносить. А, ты уже наметил? Где, да, да, вот наметка, вот. Ну, понятно. А, а? Скважина пробурена. Александр ага, собирает ага. станцию лево. Так, иногда бывает так, что буришь-буришь, и вот где устье скважины, вода как будто не выходит, либо выходит плохо. Думаю, что-то с насосом случилось, с буровым. И так бывает, иногда, иногда бывает по-другому. Иногда бывает так, что промывает себе отверстие, Водичка ниже того места, где мы бурим То есть выходит вода вот Эх, ничего не видно, да? Вода выходит вот не отсюда вот, куда мы бурим Устья скважины, а выходит сбоку, Вот так вот Блин, сейчас я вот что так сниму Чтобы было видно Нашли фонарик Опа, вот оно, отверстие, вот она Вот Вот оно вот оттуда выходит вода. Не отсюда вот вода выходит. А вот отсюда вот. Вот, она. вот. И все. И затык такой небольшой. Сейчас вот так вот я еще с ним поближе. Чтобы было видно. Это отверстие. Вот оно. Вот оно такое. Вот оно. Труба у нас здесь получается вот. А это вот, вот здесь. И вода сюда льется, а отсюда не выходит. Все, спасибо за фонарик. Какой у вас телефон? Бабушкин вариант с большими цифрами. Ее заливать тогда, когда в экран открыли. Насос работает, а воды нету. Надо будет выключить ее с розетки. А -а -а. Либо с кнопки. Вот кнопка. Да, -а -а, она работает. Все, вы воды залили, пробку закрыли. Ага. У вас кран при этом закрытый. Открыли-закрыли кран резко. Открыли-закрыли. Она еще не, пошла, еще не пошла, она в течение минуты пойдет. Кран закрытый при этом. А чтобы она работала? Да, вот Да. А потом ну, будет, все настала, так да? Да. Да, вы пользовались только краном. Нужна вода, открыли кран. Не нужна вода, кран закрыли. Все, пошла вода. Кран. А, а ты куда? Тулан, тулан. Кран. Смотрите. Зак... Да, на улице. А на Кран. Закрывайте сами кран вниз. Сейчас закрыли. Да, закрывайте. <свят> закрывайте вниз до конца. Вот все. Да. Он сейчас наберет давление и отключится там. А, ну, она должна сбегать, вода Нет, не, вы кран перекрыли, она никуда не будет бежать. Вот, вы закрыли кран, она отключилась. Открывайте кран. Ага. Пошла вода, манометр падает, стрелка. Она включилась и качает на улицу. А, все. Да, да. а, а потом мне вода все демит и Его можно... Его можно поворачивать как Можно его кольцом. Так, встречаем водичку. Вторая скважина пробурена сегодня. Все, скважина пробурена. Едем домой. Завтра тоже две скважины. Бабуля с водой теперь эту агидель вытащат, на зиму ее законсервируют, это на полив, а это чисто для дома скважина. Хотя по-хорошему можно было изначально сделать одну скважину в доме и на полив и в дом, но как правило сначала думают о поливе все, когда э, лето жаркое, все сохнет, а о доме не думают. Наши старые люди закаленные, привыкли таскать воду с колонок, либо с погребов, хоть с погребов, с колодцев. И поэтому больше заботятся о животных, о кроликах, о собачках, о кошках, о своих растениях, о помидорчиках. А вот. о себе думают уже в последний момент. Вот как-то так на дорогу Все, понял Довольны? А, а это что, а как же там шланг отнимать надо, да? Ну, достать ну, ее. Да, да, да, все сделают, сделаю, все сделаю все да. Родственники он говорит, полтора, да? ага. Степан, приветствую. Ну вот посылочка твоя. Два рулончика. 15 квадратов. на Великие луки сегодня должна уехать.